Сегодняшний день – Божий день. Я знаю, что Бог может дать мне все, что я хочу. Все сегодня сложится для меня наилучшим образом. Сегодня начинается новый чудесный день, более счастливый, чем когда-либо. Я выбираю счастливую и радостную жизнь для своей дочери. Божественная мудрость направляет мою дочь на ее пути и Бог благословляет ее на все, что она делает. Божественная любовь окружает и защищает мою дочь. Все сегодняшние начинания моей дочери будут развиваться успешно. Везде, где я разрушаю жизнь своей дочери, я очищаю это. Моя дочь – безграничное божественное творение. Я очищаю все свои негативные мысли, и слова, которые несут вред в жизни моей дочери. Моя дочь заслуживает любви, счастья и денег. Моя дочь заслуживает счастливой и радостной жизни. Я очищаю свою дочь от всех деструктивных программ нашего рода. Я позволяю Богу позаботиться о моей дочери. Как только мои мысли начнут отступать от того, что моей дочери все хорошо, я тут же сконцентрируюсь только на прекрасном и добром. С божественной помощью я притягиваю к своей дочери счастье и благо. Каждый раз, когда я почувствую переживания за дочь, я буду повторять с верой и доверием Богу. Божественная любовь окружает мою дочь.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 Божественный свет указывает ей путь. Бог во всем помогает моей дочери. Моя дочь рождена для успеха. Я знаю, что Бог заботится о процветании моей дочери. У моей дочери есть все, что способствует ее спокойствию и благополучию. Моя дочь единственная целая с источником жизни. Все потребности моей дочери – немедленно удовлетворяются. Все, что принадлежит Богу, принадлежит моей дочери. Я осознаю присутствие внутри меня божественного источника и приношу благодарность Богу за все бесконечные богатства, которые поступают к моей дочери. Каждым днем Жизнь моей дочери становится все лучше и лучше. С каждым днем жизнь моей дочери становится все лучше и лучше. С каждым днем жизнь моей дочери становится все лучше и лучше. Я удаляю все неправильные мысли и установки, которые мешают жить моей дочери счастливой, здоровой, богатой и радостной жизнью. Я очищаю себе всю информацию, где я грущу и переживаю за дочь. Бог является постоянным источником, удовлетворяющим все потребности моей дочери. Силы моей мысли соединяясь с божественной мудростью, принимает форму пищи, одежды, денег, друзей и всего того, в чем нуждается моя дочь сейчас». Я знаю и верю, что Бог дает все необходимое моей дочери. Я полагаюсь на волю Создательной силы дать моей дочери счастливую, здоровую, богатую, радостную жизнь. Благодарю тебя, Отец мой Небесный. Мою дочь окружают хорошие люди и друзья. Моя дочь хорошая. Она заслуживает жить счастливой жизнью. Моя дочь достойна людской любви и уважения. Люди ценят и восхищаются моей дочерью. Бесконечная целительная сила моего подсознания дает моей дочери гармонию со всем миром, здоровье, радость и материальное благополучие. Каждому человеку Дается по Его. И я верю, что Вселенная даст моей дочери все, что я утверждаю сейчас. Я прощаю всех людей. И прошу прощения у всех, кого могла обидеть, вольно или невольно. В центре моего существа царит мир. И этот мир – Бога. И я чувствую божественную энергию, чувствую силу Бога. Я знаю, что все мои проблемы, проблемы моей дочери, растворяются в разуме Бога. Я знаю, что Бог сделает совершенным все, что касается моей дочери. Бог помогает ей. Моя дочь – центр божественного присутствия. Все люди помогают моей дочери. Я желаю каждому человеку, встречающемуся моей дочери, всех благ жизни. Я верю всем сердцем, что моя дочь получит от Бога гармонию со всеми людьми, здоровье, спокойствие и радость. Я знаю, что моя вера в Бога определяет мое будущее и будущее моей дочери. Я верю только в хорошее. Бог дает моей дочери власть над любым делом и любой ситуацией, Моя дочь всегда побеждает. Бог на стороне моей дочери. Бог и моя дочь одно целое. И поэтому моя дочь хозяйка своей судьбы. Я бесконечно благодарна за помощь моей дочери во всех ее делах. Я бесконечно благодарна, что Бог убирает все проблемы из жизни моей дочери. Небесный Отец, благодарю Тебя. И с божественной помощью я притягиваю к своей дочери счастье и благо. Каждый раз, когда я почувствую переживание за дочь, я буду повторять с верой и доверием Богу. Божественная любовь окружает мою дочь. Божественный покой наполняет ее душу. Божественный свет указывает ей путь.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 окружает и защищает мою дочь. Божественный свет охраняет ее. Я верю, что Вселенная даст моей дочери все, что я утверждаю сейчас. Я знаю и верю, что Бог сделает совершенным все, что касается моей дочери. Бог помогает моей дочери и убирает все проблемы из ее жизни. И я благодарю его. Благодарю тебя, Отец мой Небесный.